Дорогие друзья, всем привет! С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр Павловые партнеры». Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика на YouTube, Владимира. У него очень простой вопрос – где найти клиента? Действительно, когда мы работаем в торгах по банкротству, мы не можем скупить все имущество, даже если у нас есть деньги. И в случае, если у вас нет собственного капитала для того, чтобы приобрести какое-то имущество, его перепродать или просто приобрести себе квартиру, автомобиль, знайте, что у вас есть возможность заработать как риэлтор. Только поле деятельности ваши будут. Это имущество со скидкой, да, это торги. Неважно, какие это будут торги. Торги по банкротству, муниципальное имущество или активы госкорпораций. Вы можете зарабатывать 100, 200, 300 тысяч рублей на одной сделке. Самое главное, чтобы вы знали, как это сделать, да, вы должны вводить технику покупки имущества, вы должны знать, как работать с клиентом, здесь тоже есть свои нюансы, ну и, конечно, вы должны уметь продать вашу услугу. Вопрос о том, как найти клиента, где его найти, на самом деле очень большой, у нас посвящается этому целый отдельный курс, этим занимается на самом деле в нашей команде Юрий Павлов. Под его руководством находятся 12 продавцов. Он идеально может ответить на этот вопрос, но я постараюсь вам ответить кратко и четко. У вас есть две возможности. Вы можете отталкиваться от объекта. Вы сначала находите какой-то очень выгодный объект. размещаете его на досках объявлений, такие как Авито, Циан, Автору, Дромру и так далее. И затем люди, которые откликаются на ваше объявление, вы им продаете услугу. Да, то, что вы можете приобрести данное имущество со скидкой, но вы получаете комиссию. Второй вариант. Вы сначала находите клиента, узнаете его потребности, это что он хочет купить, где, по какой цене с какой целью. И заключаете с ним договор на то, что вы будете находить ему это имущество и будете участвовать в торгах в интересах данного клиента. Вы можете сами выбрать, какой вариант больше подходит вам. Но могу сказать, что новички, как правило, выбирают первый вариант, когда находят сначала объект, а затем уже находят клиента. И когда вы уже станете совсем профессионалом, вы сможете уже работать под клиентом. А здесь, опять же, у вас два варианта, вы либо заключаете договор с клиентом без предоплаты, либо заключаете договор с клиентом по предоплате. Наша компания, но ну, мы лидер в данном сфере, мы работаем по предоплате, а минимальная комиссия для начала работы у нас составляет 300 тысяч рублей. Вам рекомендуется начинать может, с каких-то небольших предоплат. И, когда вы уже наработаете свой портфолио, вы можете уже переходить к каким-то большим предоплатам, хорошим комиссионным. В случае, если вы хотите получать клиентов под ключ, вы можете обращаться в нашу компанию. Все ученики, которые прошли у нас обучение, мы подтверждаем данный статус нашим клиентам и передаем готовых клиентов вам. Я желаю вам успехов на данном рынке, я желаю, чтобы вы зарабатывали хорошие комиссионы, чтобы это стало отличной прибавкой к вашей зарплате, может быть, вовсе новым вашим направлением. Если у вас есть вопросы, пишите под этим видео, с удовольствием на них отвечу, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Всем отличных сделок и отличных клиентов. Всем пока!